Давай носочки. Как много дел София, ты снова с куколкой играешь? Да, моя доченька. Это не кука. А, твоя доченька? Да, доченька. А ты куда собираешься? Сегодня много дел. Делаю у тебя много сегодня. Да? Да, помоги я а одеть носочки. Сейчас помогу надеть носочки. Это не носочки, это прямо гольфы. Того надевай. Я сейчас надену второй. А что у тебя за дело, Сафонка? в магазине. В магазин тебе надо? Да. На а в аптеке что ты хочешь? На лекарство пакет. Можи доченьку. Более А, горло болит. И ты хочешь лекарство купить? Да. Ну все понятно, хорошо идет. Подожди доченьку-козяку. Сейчас помогут мне в коляску положить. Ну как, Конечно, буду аккуратно ложить. ой ой ой Спасибо, Ватя, Аминь. А шапочку надо и одеть? Конечно. Давай, Ватя, пока-пока. Катя пудель. А Ой-ой-ой. Иду тела, да Не вот будет надо есть. И все. нам нам нам нам нам, нам. все Недолго гуляем, хотя домой.